Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение StarCraft 2, новая незримая война, и у нас сейчас на очереди задание Ужас в ночи, вторая глава. Давайте-ка сначала посмотрим новости, как обычно, начинаем утро с новостей. Срочные новости. Сегодня вечером граждане Кархала планируют провести акции протеста у стен дворца. Они заявляют, что атака на тирадор 9 стала последней каплей. И требуют, чтобы Император принял силовые меры против зергов и протасов. Мы будем неотрывно следить за ситуацией. Вот слушайте, интересно. Насколько я помню, под контролем Роя Керриган, соответственно, отдала за Гарри, если не ошибаюсь. А Загара, как она говорила, типа она поняла ее принципы и, короче, она стала умнее, я насколько я припоминаю. Но то, что она станет атаковать тиранов и протосов, она ничего, по-моему, не говорила вообще, то есть и никак Корриган ее не предостерегала. Соответственно, неудивительно, что в итоге появились зерги, которые вновь окутали, так сказать, своими войсками абсолютно все планеты тиранов и везде их атакуют. Так что, я думаю, из-за этого как раз началась война. Хотя, как вы помните, да, эти защитники человечества накинули, похожие, вот как они называются. Ну, короче, вот эти специальные аппараты, специальные приборы, которые приманивают зергов. Поэтому, возможно, еще из-за этого они там появились. Они вовсе из-за там или из-за каких-то других королев. Или а, как их там... Ну, короче глав стай, да, вот Загара. Она, по-моему, вообще стала полностью королевой зергов. Так, ну ладно, что у нас тут по карте? Карта у нас довольно большая, и тут много всяких моментов. И как мы видим, много экстракторов. Как мы любим добывать тирозин? Это, по-моему, вообще просто чуть ли уже не мек добывать тирозин. В Wings of Liberty мы добывали тирозин. Добывали тирозин в коллективной игре. И сейчас вот здесь добываем тирозин. Это. Просто я не знаю, то ли Нова станет потом наркоманом, то ли кем. Ну ладно, давайте посмотрим, какие здесь у нас есть базы талдаримов. Войны Аларака собрались в этом месте, чтобы помешать Новой собрать Тиразин. Судя по составу войска, они планируют проводить массивные атаки с воздуха. Интересно, слушайте, а почему они будут не мешать? Вроде же Аларак сказал, типа, вот я тебе помогу, мы воюем против одного противника, но при этом почему-то он будет не мешать. Странно. То ли, типа, это такая, как сказать, такое испытание, или что, я что-то не понимаю. Данная область зачищена от присутствия сил противника, а также располагает двумя подходящими для укрепления обороны точками и достаточным количеством месторождений, минералов и виспена. Окей. Сеть пещер. Под поверхностью планеты раскинулась обширная сеть пещер, и их замкнутая экосистема стала домом для большой популяции джарбанских летунов. Обнаружен сигнал в бедствии. Сканеры засекли слабый сигнал из этой точки. Похоже, это последнее известное место, с которого у Маджанской экспедиции выходила на связь. Видимо, нам надо будет туда прийти. Я так понимаю, по заданию дополнительному. У Маджанской лаборатории. Маджанцы основали здесь одну из своих научных лабораторий, чтобы облегчить исследование. Согласно журналам поставок, эта лаборатория оснащена мощной роботизированной системой защиты. Ха, интересно. Умаджанские шахты. Согласно документам, эта область была центральным узлом Умаджанской горнодобывающей промышленности в данном регионе. Здесь собраны, а точнее здесь собрали необычные образование кристаллов. Так, ну ладно. Похоже это все. Ну давайте посмотрим достижения. Выполните задание. Ну это понятно. Уничтожить с помощью освободителей 500 противников задание значит 500 противников. Что-то мне страшно, прям встал. Спасайте китов, выполните здание ужаса, значительно сложности боец или выше, не потеряв ни одного экстрактора. Да, это я тоже припомню. Припоминаю, точнее, из коллективной игры. Там были киты, которые, по-моему, располагали этим тиразином, ли они вырабатывали, что-то такое. Их надо было тоже спасти. Ну, улучшения, как вы поняли, у меня никаких не появилось. Ад в раю я не выполнил с дополнительными заданиями, поэтому у меня не появилось улучшений новых. Но, в принципе, и так, вот те, которые есть улучшения, они вполне достаточны, я считаю, их ну их хватит для того, чтобы нам выиграть. Вот, кстати, что взять, но ну, я думаю, возьмем тогда карабин, потому что там будут, раз уж нам сказали, что в основном летучие отряды у... Хотя, что за 500 юнитов уничтожить? Ну, скорее всего, значит, какие-то по земле будут юниты, огромное количество. Хм. ну давайте возьму меч, ладно, я посмотрю. Так, улучшение для войск. Я улучшил наши освободители. Посмотри, когда будет время. Так, у нас теперь есть, кстати, освободители. А тут они причем еще и с маскировкой, вот это да. Вот это очень круто. Ну как вы понимаете, освободители тоже такой юнит весьма спорный, потому что он может и по земле бить, но он при этом раскладывается. Но вот как раз таки в этом есть одна такая крупная проблема. Он раскладывается. А потому, чтобы его вернуть обратно в обычное положение, надо тоже время, и, соответственно, его могут убить очень быстро. А есть универсальные приводы, позволяют освободителям в четверо быстрее переходить из одного режима в другой. А вот это, кстати, классно. Можно сносить гелетрон, освободитель осадный танк. Вот, кстати, вот это мне надо для осадного танка. Что это такое? Регенеративная биосталь. Автоматически чинит осадные танки вне боя. Устанавливает им действие с прочности в секунду. Ну да, это печально, что у нас не появилось. Ну ладно, тогда у нас все равно как есть интересно. универсальные приводы. Да, я согласен. Это очень интересно. Так, с освободителем мы тогда дадим, давайте-ка, невидимость. Так, а что у нас еще есть? Тут у нас есть еще вороны. Но воронам я ничего, конечно, ставить не буду. Потому что они у меня, в принципе, не должны быть огромным количеством. Вот, кстати, я думаю им дать все-таки мины. Хоть для чего-то ворон будет полезен. Не только чисто нападать, и... Но это еще не только они будут вижен давать, так они еще и смогут кидать на мины. Ну а, соответственно, освободителям я дам невидимость бесконечную. Хотя в то же время вопрос, а что у него вообще есть маскировка, что ли? Не знаю даже, короче, как поступить. Вроде Освободителя неплохо, но в то же время баншам тоже бы было нормально так иметь-то. Но нам надо вообще поставить, да. У нас достижение 500, надо убийство сделать с помощью Освободителя, поэтому я сделаю им маскировку все-таки. Вот бла бы Био Сталь еще, ну да, жалко, что нету, блин. Думаю, может потом перепройти, попробовать просто на меньшем уровне сложности. Наверное, так и сделаю после этой миссии, вернусь и перепройду. Потому что, ну, это что-то жопа какая-то без этого улучшения, без улучшения новые, как-то вообще скучновато. Так, ну что ж, друзья, я перепрошел миссию, и у меня появился теперь скафандр Аполлон. Всего на костюм бонусы плюс 200 единиц к здоровью, плюс 1 к броне, плюс 0.25 к скорости передвижения, плюс 100 единиц к запасу энергии, плюс 50 к восстановлению ее. Позволяет маскироваться. Вот это костюм, конечно, так костюм. Получается, он дает плюс 200, получается, на 50 единиц больше. Плюс один к это точно то же самое. Скорость передвижения то же самое. Плюс 100 к единиц к запасу энергии, плюс 50 к ее восстановлению. То есть она становится вообще просто... Очень быстро восстанавливается. Это очень классно. Да, неплохо. Так, ну тогда, получается, что мы возьмем-то? Визор, дальномер. Мономолекулярный меч возьму я. Возьму плюс вот этот костюм. Так, ну вот это мне, конечно, наверное, нафиг не надо. Я думаю, гранату, может быть, взять. Кстати, можно взять гранат, хотя нет, наверное. И воздушным, кстати, боевец, боевым единицам тоже импульсный гранат сторона. Ну давайте возьму гранату тогда, окей. Если что, буду гранаты метать постоянно. Я улучшил наши освободители. Плюс, кстати, у меня улучшение теперь есть. Соответственно, регенеративная сталь у меня тоже появилось улучшение. Так. И, кстати, вот это улучшение, оно вовсе не означает, что у меня маскировка будет бесконечная. Нет. Как я понял, нет. Это только именно на время, все равно. То есть это просто энергия появляется у освободителей. До этого они маскироваться не могут. Так, ну а если вот это мы сюда поставим, автоматически чинит танки вне поля боя. Ну, давайте вот это сделаем улучшение для, соответственно, танков. А вот это улучшение тогда можно сделать, соответственно, для освободителей. Так, ну и что еще у нас есть? Остается еще улучшение, соответственно, невидимость. Чудесно. Вот так вот. Чудесно, нету слова. Ладно, так и оставим. Давайте-ка. Начнем задание. И, кстати, что в этом задании интересно надо делать? Потому что картинка сразу напоминает э, миссию, где надо было спасать шахтеров на планете. На какой планете я уже не помню, но вот помню, что надо было спасать шахтеров. Может быть, то же самое здесь будет и мы вышли на связь. В последней битве ты могла произвести впечатление на владыку Аларака, но никак не на меня. Я буду твоим соперником в этом испытании. Победа и Вознесение достанутся лучше из нас. По-моему, она еще злится из-за корабля. Придется попотеть. Ну Райгель, ты обнаружил местоположение всех экстракторов? Утверждение. Резем готов. Естественно. Вот координаты. Похоже, так, реакцию ставим. Бью механические технологии для ускорения процесса добычи. Изучишь их позже. Так, И что там какая-то не жесть войска, Пока идет добыча газа. Черт. Райгель, кажется, я нашла пропавший персонал. Не все заражены. Войска-доминионы, нам нужна эвакуация. Помогите, мы в долгу не останемся. <связывание> Давайте реактор. Потому что я постараюсь отыгрывать от освободителей. Так, там какие-то чуваки просили помощи. Давайте к ним подойдем. Да? А то уверен, что это будет ну, на самом посмотрим. деле. Что-то так мне не кажется. Хранилища. Так, подождите-ка, не будем спешить. Не будем спешить. Требуется дополнительная пристройка завершена. Так. Есть мне надо улучшение для пехоты сделать. Недостаточно минералов. Слушайте, тут можно вторую базу поставить. А? Давайте все пока добывайте Добавить. мне минералы. Мне надо вторую базу поставить сначала. Ситуация? Так, вот это мне не нравится. нужна? Жду подтверждения. Приближаюсь к цели. Рецепт готов. Замечен враг. Кого подладать? Требуется а дополнительное по хранилище. А? Здесь нельзя строить. Жду подтверждения. Сканеры засекли новых зараженных на подходах к базе. Ликвидируется. В атаку. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. хранилище будет дело, да? база атаков недостаточно минералов ядерная ракета готова Снова на связи кого подлагать недостаточно беспехай экстрактор. Если у них получится, мы потеряем один из источников тирозина. готов! Недостаточно. Так, пускай они идут в атаку сначала, да? Дойдут? Пускай Вы свои дела там сделают. алдаримов достигли экстрактора если мы не вмешаемся еще один источник будет потерян Какое-то существо. Но ну, процесс добычи газа привлекает заражённых. Все почти готово. Скоро нужно будет подвигаться за террозином. Подтверждение. Ну, Жду подтверждения. Что такое? Снова готова бою готово. На, приятно. опасен. По-русу. Призыв готов. Недостаточно рискера. Блин. Ну мы выиграли эту битву. Конечно, не полностью мы выиграли. Вау, куда он полетел? Так, до свидания. Мы уходим. Так, сейчас мы соберем все этого места. Все вместе. Я знаю, что Здесь нельзя строить. Резет готов. Здесь нельзя. База атакована. Повтори. Слышу. Ожидаю повтори слышимость Требуются дополнительные хранилища судя по записям умаджанских исследователей у них было еще несколько шахт возможно они оставили в них оборудование умаджанские технологии редко сами идут в руки я этим займусь Кому Экипажи занять боевые посты! АСМ готов! Кому наверху! Недостаточная беспена! АСМ готов! Ядерная ракета готова! Так, давайте все сюда. Еще один mm. урок нашим, так противникам. нашим так называемым противником она сама придумала или это кто-то ей подсказал <laughs> такое слово? Ты хочешь что ты хочешь я тоже хочу только знать бы что там хочешь противник атакует экстрактор тирозина а недостаточно виспена так ловите ребятишки но она что подошла да? но без боя газа мы не получим Ну тут в принципе изи должно быть. Что в Будь осторожна. Я засек зараженные танки. Вот это великолепно, ребята. Вы придумали. Ребят, вы, конечно, инноваторы, господи. Я, я засек еще зараженных, которые движутся к тебе. А хороших новостей у тебя нет? К бою готово. Старте. База атакована. Легко. Экипажу занять боевые посты. Часть. Куда новенького? Жду подтверждения. Но в этом исследовательском центре можно найти интересные разработки. Обыщи его, если будет время. Договорились. И еще одна. Цистерна тирозина готова к доставке. Ново на свет. Скажите, Жду приказаний. Новый на свет. Что происходит? Слышу тебя хорошо. Ожидаю. Давайте все сюда, сейчас пойдем. Я не уступлю этим слабакам снова. Воины, готовьтесь к бою. Ново, колдаримы выдвигаются к нашей базе. Прими это во внимание. Что слезло? Так, хорошо, я понял. Совершено. Они приближаются к какой базе-то? К этой базе? Или к той базе? Видимо, к этой они приближаются. это то как-то слабовато, тебе не кажется? М -м так, давайте-ка добавим. Блин, да уже у меня так много ресурсов, что можно, в принципе, забить даже полностью. Это, это битвы меня утомляет. Разрушьте еще один экстрактор! Ну-ка попробуйте, сейчас мы вас встретим где-нибудь здесь. Жду подтверждения. Требуются дополнительные хранилища. Повтори. За твой счет, ГСМ готов. Что происходит? Близится освобождение. Минералов на связи. Выдвигаюсь. Минералов на связи. Слышимость М -м. отличная. М -да. Какова ситуация? Уже в Так, новый иди давай-ка сюда. Месторождение минералов выработано. Так скажешь. Слышу тебя хорошо. Райге принимай командование пока я не закончу конечно а -а -а. отлично <связывается> так, два робота окей какова ситуация рассчитаны на, на таковы включены не выполняйся Готов. Выполняю. Лови. это сюрприз. Окей. Okay. Главное, чтобы он был хорош. Так, улучшения у меня идут уже. Да? Что-то взял, взорвался. <laughs> Я чуваку хотел помочь, а он взял, взорвался. Пукан бомбанул. Так, у нас тут еще одна шахта теперь. Ближе к делу. Так, ну что ж, новое. Так, а вперед. какие-то тираны зараженные. Выполняю. Поняла. Так, и что тут у нас? М -м, вкусняшка. сваренье желудка ну да, конечно так, он еще и выпускает своих этих сук блин засирает все Так, а это было больно уже. На тебе, сукин Ну, я его сейчас добью так. просто У него уже мало осталось здоровья-то. Чтобы и не потерял бы здоровье. Слышалось Завязали. <с2> <с2> <с2> Самое идиотское вообще проигрывание, наверное, дополнительные миссии, которые когда можно было либо допустить. Или я не проиграл в общем Да, вроде как можно еще сюда прийти. Ладно, посмотрим. Так, ладно, зачистили эту территорию. Сейчас снова должна появиться. Давайте-ка здесь сейчас, ой. Блин, со всех сторон нападают. вам давайте все сюда. На меня. Так, у меня улучшение Без там сделано. Атакуйте а Мы должны всеми силами защищать дыхание жизни. Да, вы, по-моему, наоборот разрушаете. Я, я ничего не путаю с этим. Вы только наоборот нарушаете, так сказать, дыхание, жизнь. Какова ситуация? Месторождение минералов выработано. Месторождение так, там, кстати, танечка стоит. Выработано. Так что ново. Пускай идет. Накидает, мы сейчас пилюлей. Выполняли. Давайте уходим отсюда. Ну, Мы идем вниз, сейчас будем внизу все равно тусить. Слышу тебя Месторождение минералов выработано. Ну уже все минералы вы... выработаны, у меня уже все просто по максу раскачено. Надо быстрее выполнять задание давайте. Так, давайте все здесь обороняйтесь. Принимай еще одну партию, Тиразина. Но пока пускай проходит задание снова. Так. 21 тысяча. Чего? Душ? Душ? Мы ч, играем в Dark Souls, что ли? Так, а, так у него нет вообще здоровья. Отлично. Слышу, прототип нового устройства. Райгель, тебе понравится. Не сомневаюсь. Давайте-ка защищаем. Еще два Что освободителя Блин, они базу отключили. Гаси вот тут держится, держится Молодцом, ребята Давайте, держитесь Давай, до свидания, чувак. Давай, давай. давай теперь сюда. нормально К экстрактору движутся новые воздушные войска Новые воздушные войска что-то означает Мне кажется, сохранилось Новые воздушные войска, то есть просто зерги Сухого. А, пуск врагов так и тянет к этому источнику я должна вмешаться еще один экстрактор в опасности Но ну, я, видимо, не получится мне не допустить уничтожения того экстрактора, потому что, судя по всему, они будут сейчас атаковать бесконечно. Да, я не успеваю. Давайте-ка пош ⁇ туда вот этих солдат. Ой, солдат, блин, КСМ хотел сказать. Ну и солдат тоже можно сюда привести. Ремонтируйте, давайте. Есть мысли, как ускорить процесс? Боюсь, нет. Боюсь, нет. как вы заколебали меня трогать. Уничтожьте еще один экстрактор. Преподайте урок нашим так называемым противникам. Mm. Еще одна цистерна тиразина ждет, когда ее подберут. Выдвигаюсь. Понял. Давайте все их сюда. Повтори. Экипажу занять боевые посты. Уже... Выполняю. Ты... Выполняю. Слышу тебя хорошо. Ну ⁇ -мо ⁇ Я уже Давайте всех сюда. А, не допустить уничтожение экстракторов. А Чего к чему здесь нет теперь? Добычи. Его ж не убили. Он же живой. Я знаю, что а, это типа они направлялись сюда. Все, я понял. Жду Давайте тогда идем сюда. А, Последний сейчас экстрактор добудем. повтори какова ситуация я вот последний экстрактор заработал мы почти закончили как скажете говорите жду подтверждения повтори требуется помощь База атакована Пора тут все зачистить Близится освобождение На Замечен враг Додвигаюсь Слушаю Ожидаю Работать. О, сколько у вас ребята сколько у вас ⁇ -мо ⁇ еще есть та вот тиразины эти тира Тир... талдаримы талдаримы еще я говорю тиразины я сам не знаю талдаримы эти прилетели они тоже особо ничего сделать не могут они по-любому проиграли Сосать, сосать, сыкле дети. Это примитивное создание <связывающие> победило моих воинов. Ага, уже дважды. Где Ларак? Ноба вынужден признать, ты прошла испытание, несмотря на мои сомнения. Добытый тирозин приведет тебя к защитникам человечества, если не разрушит твой примитивный разум. Звучит воодушевляюще. Как мне сообщить тебе, когда их найду? Когда придет время, я сам узнаю. Интригующе. Так, ну что, мы. А, не потеряв ни одного экстрактора надо было. Ё-моё, я что-то тупанул. Ага, понятно. Я один экстрактор как раз-таки потерял, блин. Причем довольно глупо. Если бы я подождал бы немножко, я бы мог бы и выдержать. Ну ладно, фиг с ним. Давайте посмотрим, что дальше у нас будет. Как мы раскрутим сейчас этот сюжет. Что вы, нового будет употреблять тирозин? Нового под тирозином? Интересно. Я изучил ваши данные из тарсониса и Тирадора-9. Они убедительны, но я не могу выступить против защитников, пока мы не знаем, кто их лидер. Верно. Но у нас есть кое-что еще. Тиразин. Вы же знаете, что он делает с людьми. Галлюцинации, безумие. И все же он крайне эффективен для восстановления памяти. Он прав. Mm -hmm. У нас нет другого выбора. Делайте, что нужно. Протесты нарастают. Вам нужно немедленно эвакуироваться. Да, я не допущу насилия у стен дворца. Нова, возвращайтесь скорее. И будьте осторожны. Ему бы это тоже не помешало. Он так не думает. Насчет тирозина. Я могу сделать процедуру менее опасной, вводя его микродозами. Восстановление памяти займет больше времени, но риск повредить твою психику значительно уменьшится. Значит, крыша не поедет? Победил. Давай приступать. Ну, что ж так. Старайся Было бы классно. запоминать все, что увидишь. Обследование завершено. Учитники многое сделали для Доминиона. Я рада, что меня назначили к вам. Адмирал верно сказал, что мы будем работать только с лучшими из лучших. Данные о задании в твоем визоре. Кстати, о визоре. В последнее время он как-то странно... Не волнуйся. Когда ты вернешься мы обновим прошуку. Удачи! куда меня направили в последний раз. Теперь я знаю, с чего начать. Мы на месте, Рэгги. Я точно помню этот город. Интересно, и что же они там собираются найти в городе, в котором она просто вспомнила? Антиго Прайм — одно из первых пала жертвой зергов. Это было во всех новостях. Но о защитниках человечества никто не упоминал. Выясним, что здесь произошло на самом деле. В файлах защитников были вот эти координаты. Остальное не помню придется осмотреть каждую точку, собрать данные и попытаться восстановить общую картину. Хорошо. Здесь мы развернем базу, но сперва нужно очистить местность от заражения. Это я могу. За работу. Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать эту серию. Надеюсь, она понравилось видео, понравилась сама по себе серия. Ставьте лайки, если вы здесь нет. Если вы здесь впервые подписывайтесь на канал, а если вы здесь уже давно и так сказать вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, я обязательно их прочитаю, с вами был Веном, всем пока, удачи.